Привет, я на некоторое время выпал из информационного потока криптовалюты призм, но парочка хороших новостей у меня для вас все таки есть. Один из владельцев бренда призм, а именно Владислав Волконский провел опрос в официальном чате криптовалюты на тему убытков призмачей на бирже BTC Alpha, поскольку те в свою очередь украли деньги своих клиентов, которые являются резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь. По результатам опроса мы видим, что более 70 человек Человек из проголосовавших не могут получить доступ к своей криптовалюте на платформе BTC Alpha, что еще раз доказывает, что хранить монеты нужно только на личных кошельках, доступ к которым имеете только вы. Из следующего опроса мы видим, что 15 человек были обворованы биржей на миллион и более монет, а общая сумма ущерба составляет явно не одну сотню тысяч долларов. Влад проявил инициативу и заявил, что будет сформирован чат пострадавших где с биржей на первоначальном этапе попробуют урегулировать вопрос мирным путем. но если не получится мирным, это уже мои мысли, а не Влада, то тут я думаю у нас есть множество способов попить кровушки у воришек. Сначала мы дадим их ресурсам в телеграме плашку скам, а после можем заблокировать и другие информационные источники. И даже это еще не все. На Бандеру, то есть Бондера, можно писать заявление о мошенничестве, присвоении чужого имущества, да и сообщить в налоговые органы по месту пребывания тоже, думаю, будет не лишним. Я чувствую, нам будет где разгуляться. Следить за ходом событий и вступить в чат пострадавших, если вдруг вы таковым являетесь, можно через официальный чат криптовалюты PRISM, ссылка на который, естественно, в описании, как и на другие полезные ресурсы. Ну а самая главная новость выпуска заключается в том, что канал Пескова разместил у себя пост о криптовалюте призм. Если быть точным, то канал конечно же не совсем Пескова, а лишь назван именем его усов, да и пост скорее всего размещен на правах рекламы. Хотя заявить это со стопроцентной уверенностью я не могу, поскольку пресс-секретарь Вовы Путина вполне себе идет в ногу со временем и даже пользуется сервисами, которые помогают посещать ресурсы заблокированные. На территории РФ. VPN, а -а -а. не запрещено. <связательно> Кто его знает? Может он и правда изучил технологию призм, а глядя на рубль и сравнивая эти валюты, выбор очевиден. Да и тем более, канал может его, откуда я знаю.